Удивительный видеосюжет, который был снят в 2019 году, месяц январь. Множество тайн, которые скрывает Кавказ, заснял очевидец Андрей Сергеевич, который занимается уфологией на протяжении 25 лет. Он утверждает, что на Кавказе есть потусторонний мир, а именно портал других миров. Это очень странно звучит, но он решил доказать. Через несколько лет, а именно 2021 год, он доказал, что есть портал. Но за ним что-то пришло или кто-то. На его, можно сказать, частном дому было установлено 27 камер. От кого он прятался и зачем он их установил? Но когда полицейские нашли Запись о том, что он снимал, то все были шокированы. Необычная сущность, а именно инопланетная, пришла домой к Андрею Сергеевичу и утащила. Исходя все доработки и разработки, им были утеряны. Но он сделал одну копию, которая летает в облаках. Но что за существо и почему он угадал? необычность и страх люди не могут теперь разгадать правдивость его работ это очень странная и очень печальная история но это еще не конец а теперь самое интересное посмотрите внимательно Вы когда-то видели, как космический инопланетный корабль терпит крушение? Тогда посмотрите этот видеосюжет. Необычный космический корабль терпит крушение на китайской территории. 2020 год. Осень. Вы видите, как НЛО выпускает необычный дым с огнем. Это крушение космического корабля, который попал под ракетный удар на территории Китая. Удивительно, но этого корабля не была включена защита. Помимо того, что этот космический корабль упал недалеко от границы с Российской Федерацией, еще множество необычных НЛО прилетели на его помощь это очень странная картина помимо того, что сам корабль горит так еще и множество необычных ярких огней его пыталось спасти власти Китая утверждали, что это не было никакое вторжение, это было просто учение какое может быть учение, так еще и подрывом необычными ракетами но жители видели своими глазами то, что происходило в небе. Ну а теперь самое страшное, что надвигается на нашу планету. Оно уже рядом. Посмотрите внимательно, дорогие зрители. необычный видеосюжет был сделан в США спутники всех мировых правительств заметили необычное движение на территории США угрозно красный цвет этот НЛО на борту имел радиацию превышала две бомбы Хиросимы что на борту никто не знал но, кроме этого, утверждают, что у этого корабля еще было на борту химические и вирусные оружия. Откуда вы спросите, я это знаю. Спутники, которые зафиксировали и просканировали этот корабль, были в шоке, ученые. Это чисто опасная бомба, которая может взорваться в любое время и в любом месте. Но этот необычный НЛО скрылся потом в Тихом океане. Что за космическая угроза? И почему множество тайн скрываются в этом корабле? Может они что-то в нашу планету возят и травят? Подумайте, дорогие зрители, о том, что я сейчас вам показал. Но и последний видеосюжет, который чуть не стал последним. Посмотрите и вы будете в шоке, дорогие зрители. Это для хомуха пришло. Пошел отсюда! Хорошо! А ну не да. а, а, а, а опять... Но этот видеосюжет без комментариев. Вы видели все от А до Я. Мы спаслись чудом. Мы увидели, как в тени что-то сидело и ждало у нас. Когда мы подошли метра пять ближе, это существо побежало в нашу сторону. Еле мы убежали от этого инопланетянина. Посмотрите на его размах рук ног. Это необычный рептилоид, который охраняет это место. Что за место, если вы хотите знать, я оставлю координаты. Но то, что вы видите, это необычный и ужасающий момент истины. Ставьте лайк, дорогие друзья, и подписывайтесь, если вы хотите знать больше и видеть больше.